В этом видео представлены фрагменты занятия по специальной партнерской программе спикер руководитель отдела продаж компании Викроста Вячеслав Гуськов. Полная версия этого занятия доступна только партнерам компании Викроста. Становитесь партнерами, узнайте секреты и фишки специальной партнерской программы, которыми щедро поделился Вячеслав Гуськов. Сегодня мы будем обсуждать секреты и фишки специальной партнерской программы. Итак, вы познакомитесь с тем, что такое специальная партнерская программа и зачем она вам нужна. Мы узнаем стратегию номер один для продвижения специальной партнерской программы. Мы узнаем о том, какие есть пять прибыльных инструментов, и тренингов на платформе век роста которые приносят наибольший доход в специальной партнерской программе кроме этого мы узнаем тоже два быстрых способа продвижения специальной партнерской программы и э, такая фишечка такой интересный э, интересное предложение интересный инструмент ловушка для спамеров как использовать наши знания, наши возможности для того, чтобы привлекать людей, которые приглашают нас в свой сетевой бизнес. И теперь, друзья мои, вопрос хочу задать вам, как на ваш взгляд, соответствует ли всем этим критериям специальная партнерская программа компании Век Роста? Поставьте плюс, если да. Если считаете, что соответствует. И поставьте минус, если считаете, что не соответствует. И тогда напишите, в каком конкретном пункте несоответствие в специальной партнерской программе компании Вик роста» есть. Пожалуйста, поставьте плюс или минус. Да, пошли комментарии, стопроцентно соответствуют. Да, да, да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Это очень качественная, очень качественная специальная партнерская программа. И значит, у у нас есть все основания для того, чтобы всеми силами продвигать такую партнерскую программу. На рынке я могу вам со стопроцентной уверенностью сказать, не существует подобного продукта, подобной подобной платформы в целом, и такого предложения в специальной партнерской программе с пятиуровневым, так скажем, маркетингом, да тоже не существует, друзья мои. Поэтому берите себе это на вооружение и пользуйтесь благодаря специальной партнерской программе вы не только можете зарабатывать здесь и сейчас когда вы рекомендуете какие-то продукты инструменты вы можете также выйти вполне реально на пассивный доход когда ваши клиенты снова и снова будут покупать что-либо на платформе Итак, сейчас мы переходим к следующему пункту это стратегия номер один для Продвижение специальной партнерской программы. Что это за стратегия? Это создание базы подписчиков. Значит, невозможно предлагать кому-либо какой-либо продукт, если в, округ, в нашем окружении нет людей. Где же можно набирать эту базу подписчиков? Базу подписчиков можно набирать, занимаясь сейчас модным словом «нетворкинг». Но по сути это просто знакомство, друзья мои. И знакомиться можно не только в социальных сетях, а также вживую. Вот почему эта стратегия номер один. Потому что доверительное отношения с вашей базой подписчиков это фактически золотой запас для вас. Итак, стратегия для продвижения специальной партнерской программы, я думаю, ясна. да? Она заключается в формировании базы подписчиков. Так что сетевые предприниматели, они постоянно находятся в поиске. Некоторые находятся в поиске просто мечты, а некоторые ищут какие-то конкретно реально работающие инструменты и вот как раз мы можем предложить нашим подписчикам такие рабочие инструменты наши клиенты наши подписчики наши будущие партнеры это сетевые предприниматели вот потому что эту аудиторию вы очень хорошо знаете что же мы можем выделить среди инструментов которые предлагает компания век роста нашим будущим партнерам и возможно клиентам в компании Век Роста. Я выделил 5 прибыльных высокомаржинальных продуктов, которые приносят наибольший доход. Итак, вот эти 5 прибыльных инструментов, инструментов и тренингов, которые вы можете использовать для того, чтобы помогать людям решать их задачи и зарабатывать на этом. Конечно же, это высокомаржинальные продукты, которые приносят, приносят просто отличный доход. Первым я поставил комплекты «Профи Плюс», «Оптима «Ракета» и «Самолет». Потому что каждый из этих комплектов сразу приносит очень хороший доход. Сайт «Бот Федор», не входящий в комплект, тоже приносит хороший доход сразу же. Настройка сайта «Воронки под ключ» – все включено. Это тоже дорогой продукт, адекватный по цене, который люди, скорее всего, захотят приобрести для продвижения своего бизнеса на автомате он и, и который принесет вам деньги. Тренинг взрывной ВКонтакте 2.0 с коучингом доведения до результата. То есть с автором, который доведет человека до результата. И настройка рекламы Google от А до Я. Это 5 продуктов, которые стоят дорого, но они адекватны по цене. И практика показывает, что люди готовы покупать эти продукты. В принципе, участники специальной партнерской программы могут вообще не заниматься продажами. За них это могут сделать специалисты отдела продаж. Однако, если вы будете целенаправленно вести человека к покупке, шансов того, что он купит, становится намного больше. И, соответственно, соответственно вы приобретаете уже лояльного партнера и клиента лично для себя, если так можно выразиться. Теперь следующий очень важный момент. Два быстрых способа для продвижения специальной партнерской программы. Первый способ – это создать свой мини-сайт «Воронку». И мы сейчас переходим к следующей части. Переходим к следующему шагу – это продвигать на страницах своего PDF, своей книги PDF, специальную партнерскую программу. Ну и что ж, теперь переходим к следующему инструменту, который тоже поможет вам продвигать вашу специальную партнерскую программу. Это ловушка для спамеров. Как я уже говорил, очень часто вам пишут в социальных сетях. В, в инстаграме вконтакте люди различные даже в телеграм возможно уже пишут люди которые приглашают вас в свой сетевой бизнес они рекрутируют вас эту возможность упускать вот просто ну никак нельзя друзья мои но ну, никак нельзя упускать эту возможность ее нужно ухватить ухватиться за эту возможность и использовать для того, чтобы пригласить человека в специальную партнерскую программу или предложить какой-либо курс ему. Спасибо огромное и всем до встречи, друзья! Понравилась информация? Желаете узнать все полностью, все секреты и фишки нашей специальной партнерской программы? Регистрируйтесь по ссылке под этим видео, становитесь нашими партнерами и получайте достойный доход на автомате.